и Павел Тема нашего следующего сюжета – это графология. Мы поговорим о том, почему человек меняется почерк, как он меняется. У нас на связи эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка современной графологии, Ирина Бухарева. Ирина, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, для начала ну, давайте, давайте разберемся, научный, что, что же такое почерк, почерк вот, если, если говорить научным языком. Если говорить научным языком, то почерк это психомоторная графика мозга. То есть мы здесь включаем как сознательный навык, так и бессознательное движение. Ну, и еще можно характеризовать как письменные микрожесты. То есть у каждого человека своя походка, своя жестикуляция, голос и так далее. И вот здесь это выражение на письме происходит. А, а как, как была установлена связь вот, вот эта вот с нервной системой? Может быть, это все таки нервная система не причем Иногда Какие книжки откроешь, откроешь, и чувствуешь, нет связи. Нет, нет, были исследования. Я как раз совсем недавно в своей статье это все анализировала, показывала, высказывала. Но когда она выйдет, я обязательно вам тоже скажу. Там очень много исследований, включая, допустим, лурия, мозг и письмо. Вы можете тоже почитать очень большие исследования. и при различных изменениях в мозге идет изменение в почерке. Это тоже очень интересно, очень глубокие и очень достойные исследования. Скажите, Скажите пожалуйста, Ирина, а когда, когда, в таком каком возрасте, возрасте начинает, начинает формироваться почерк, почерк и, и какие, какие факторы влияют на его формирование? формирование? Ну, во-первых, мы начнем с, того, с самого обучения, навыку письма. Да? Нужно ребенку выучить каллиграфическую модель для того, чтобы понимать, куда его рука должна идти во время письма. То есть, вот, допустим, такая вещь. Задавались ли вы вопросы, вот, почему в школе всех учат, допустим, по одним и тем же прописям, а к концу школы мы имеем совершенно разные почерки? Здесь есть над чем задуматься. наверное. Нет, проводились тоже исследования и пытались сделать всем одинаковые почерки. Давайте упростим немножко. да? Это не получается, потому что все равно индивидуальность человека она вылезает на поверхность. Что касается формирования, то доктор Мария Роса. Панадос де Ферьер, у нее очень великолепная работа, справочник по графологии, И вот она выделяет этапы развития письменности да, почерка, например, 7-8 лет, там еще можно видеть трудности моторного кризиса, когда как раз вот ребенок осваивает эту каллиграфическую модель, дальше идет возраст 9-10 лет, это когда почерк обезличивается, то есть перед этапом полового созревания перед подростковым возрастом до да, который идет следующим и когда там идет и неоднородность и неустойчивость потому что там очень сильные изменения в том числе и гормональные и это все также отражается в почерке и уже в 20-30 лет мы вот только в этом возрасте можем наблюдать такую психологическую зрелость и уверенность то есть есть разные этапы и здесь наверное уместнее сказать о формировании самой личности. Ну, что касается навыков, чтобы он стал бессознательным навыком, да, вначале а, это все равно осознанные движения, то есть нам нужно запомнить, как пишутся буквы, потом мы запоминаем, как они соединяются, потом уже это все дело переходит в слова, да, потом уже предложение, текст и так далее. То есть это тоже очень такие важные-важные моменты. Ирина, да, а как, как узнать свой настоящий природный почерк? Ведь и, э, и в школе и пытаются исправить, да? да? И где-то где человек подсмотрел, подсмотрел красивый почерк, почерк пытается также его копировать. А, где-то где здоровьем что-то не то и тоже поехал почерк. А вот как докопаться, докопаться до настоящего, настоящего своего, своего природного почерка отбросив, почерка, отбросив все на основу? Это вообще возможно? Mm -hmm. Ну, во-первых, я думаю, у каждого была такая подруга в школе, у которой был очень красивый почерк. И вот э, смотришь, как, как она пишет, и думаешь, боже мой, я хочу точно так же. У меня тоже была такая же. И я тоже пыталась воспроизводить э, вот эти красивые элементы. Я очень рада, что у меня не получилось. Я думаю, у многих тоже. Вы можете, допустим, в подростковом возрасте, э, этап такой, да, 13, 11, 14 лет, э, вот э, ребенок начинает играться. Ребенок начинает примерять разные стили письма. Он то влево напишет, то крупнее, то мельче то вправо, то еще как-нибудь. То есть он ищет, как ему комфортнее во внешнем мире, да, как он себя ощущает. И в конечном итоге он останавливается на каком-то из вариантов писем. Что касается почерка другого человека, то полностью вы его скопировать все равно не сможете. Вам, может быть, будет казаться, У -у -у. что он так вот примерно похож, все равно ваша... Да, мне что получалось, даже поделал подписи. Вот, в просили, просили вот, поделать Родителей. меня тоже было два, тоже было два дневника ты родителей и для учителей, да. Но это не значит, что я все равно стала писать как эти учителя или как моя мама, например. Наши извинения за технические неполадки Наши слушатели мы, Наши гости, я напомню, мы сегодня говорим О почерке, почему меняется У нас на связи эксперт-графолог Руководитель Центра изучения по современной графологии Ирина Бухарева Ирина, вот вы говорили о том, что Наша нервная система влияет на наш почерк А может ли быть наоборот? Я подумал о том, что вот мы пишем Нашим юридическим алфавитом В Китае в Японии пишут и иероглифы Это совершенно другая техника каллиграфии да? Может ли почерк так? также взаимодействовать и влиять на нашу нервную систему, вот, и на, нашу, на нашу личность в целом. На самом деле было очень много исследований касаемо того, насколько полезнее писать от руки либо печатать на клавиатуре. Например, да, чтобы учить детей уже, может быть, сразу печатать, потому что мы сейчас в таком в компьютерном мире, так скажем. И на МРТ были выявлены очень сильные различия, потому что при письме от руки задействовано огромное количество зон мозга. При печатании на клавиатуре например этих зон намного меньше то есть письмо от руки, оно в принципе полезно, это такая психомоторная графика мозга, да, почерк, то, как я говорил, да, и это некий фитнес для вашего мозга. То есть вот есть фитнес для тела, когда вы ходите в спортзал, там занимаетесь какими-то, например, единоборствами или еще что-то, то вот здесь вы тренируете ваш мозг. Это очень полезно и не важно, на каком языке. В принципе, в графологии вообще не важно, что написано, важно, как написано. То есть мы не по написанному тексту проводим анализом. это очень важно понимать то есть если мы будем ориентироваться на uh, сам текст на те слова то это получится уже другой анализ нет, это нет, будет, это Параграфическую составляющую, да, теорию. она mm -hmm. разная, да, потому, потому что не каждый, каждый сумеет, например, европеец написать, выписать красивую «Ерок», предположим, mm -hmm. да. Ну, Тоже, почему? Если учиться долго, то все возможно. Учат же языки, и китайский учат, и японский учат. Mm -hmm. -то... То Можно с помощью осознанного изменения почерка повлиять на нервную систему. Покупаем сейчас почерк, почерк да, если съехал у нас почерк. почерк, берем прописи и как в первом классе выводим сначала А большую, А маленькую и, и так далее. далее. И, и у нас и постепенно, постепенно начинают Происходит происходить улучшение улучшения в организме. В организме. Это, это действительно, действительно так, нет? Да, это действительно так. Есть методы графотерапии, когда сначала смотрится почерк, проводится консультация, и уже вносятся некие коррективы. То есть это не значит, что нужно делать почерк там, каллиграфически красивым, я вообще против этого. Но, тем не менее, мы можем воздействовать от обратного, так скажем. То есть когда меняемся мы, почерк следует за нами. А здесь мы действуем от обратного, разрабатывается специальные прописи в зависимости от картины письма потому что одни прописи могут быть очень хороши для одного человека вот у меня недавно на консультации был очень неоднородный почерк то есть что такое неоднородность это отсутствие единообразия в письме когда допустим очень переменчивый наклон размер, расстояние между строчек между словами и так далее то есть полное вот так очень-очень много всяких не схожих между собой элементов, и, безусловно, это мешает человеку в жизни. То есть это рассеянность внимания, да. Да? это какие-то отсутствие концентрации, это неумение видеть какие-то сути вещей, это проблема с когнитивными способностями да? и так далее. То есть это все вещи, которые они мешают. И, соответственно, делая прописи, да, мы можем все это дело нормализовать, так скажем. Но но вот интересно, интересно, вы сказали, вы минували компьютеры И то, и то что, что мы сейчас больше печатаем, печатаем чем пишем. И я действительно давно уже заметил, заметил Что если что-то нужно написать от руки Это, очень, очень, конечно, уже тяжело Но является некой проблемой Почерка там нету, уже, наверное, никакого Какие-то каракули выписываются с трудом Но мы-то все-таки люди еще того поколения Когда нас учили проще Мы писали гораздо больше, чем печатали Печатку мы гораздо позже А вот как молодому поколению сейчас Как вы считаете, что плохо на них? Влияет, в, ну, в, тех... в технологиях нет ничего плохого, но тем не менее, насколько мне известно, в школах сейчас все еще обучают по прописи, не по компьютерам. Совершенно верно. Совершенно. Совершенно. Совершенно. А, а чем, чем лучше писать? писать? Это, Это вообще важно, важно? чем ты, ты пишешь? пишешь? Карандашом, ручкой, фломастером, пером. Перо. Перо. Да. В принципе, не имеет значения для графологического анализа. эта синяя шариковая ручка. Потому что в ней лучше виден штрих, а в штрихе очень много важных вещей, которые нам показывают и состояние здоровья здесь, и много-много-много всего. Потому что люди, не знакомые с графологией, они в основном пытаются анализировать внешние признаки, такие как наклон, размер, почерка. Да? Но самое важное находится как раз в штрихе там вот, ядро, так скажем. Ну, ну вот, вот мы подошли к вопросу, а вообще по каким, каким причинам может менять в течение жизни почерк и, почерк, и как, как часто это, в принципе, в принципе может происходить? Ну во-первых, у всех по-разному. Мы можем выделить здесь такие временные причины, да, ситуативные, в зависимости от ситуации. И, допустим, в течение жизни как развитие, как формирование личности, да, когда, так скажем, развитие графомоторики, да, когда ребенок только учится писать, когда ребенок уже освоил, когда он дальше, дальше, дальше, дальше, дальше и так далее. То есть здесь, например, он, почерк может меняться в течение дня, например, настроение, тонус там и так далее, да, вот вы, не знаю, разозлились на кого-то и начали что-то писать, у вас усилятся нажим, у вас строки пойдут вверх, то есть это такие ситуативные изменения, да, которые, в принципе, это нормально. Если вы заболели, вы тоже начнете что-то писать, если, конечно, захотите в таком состоянии это делать, у вас ослабнет нажим, у вас буквы будут с меньшим контролем, так скажем. Они будут больше как-то растекаться, более вялые такие будут. То есть это влияние, но это понятно, что это не характеризует, допустим, все, значит, человек такой-то, такой-то. Нет, это вот ситуация тивные Поэтому здесь ну причины могут быть разные. Если в течение жизни может быть да, также какие-то вот изменения, да, человек меняется, почерк следует за ним. Например, там, не знаю, вы прошли курсы личностного роста, да, стали вот таким уверенным в себе, и все, я вот сейчас там горы сверну и так далее. Да. Соответственно, почерк будет следовать за вами и показывать картину этих изменений. Если произошло тоже какое-то, например, негативное, событие не знаю например утрата близкого человека может быть развод ну какие-то такие неприятные вещи и вы допустим в очень а, таком плохо плачевном эмоциональном состоянии находитесь почек тоже это будет показывать а, а как, как на письме обнаружит обнаружить необратимые изменения что подразумевается под необратимыми изменениями ну, ну вот, вот допустим, допустим, получаешь письмо, письмо от родственника от преклонных лет, лет, и видишь, что что-то что как-то почерк поплыл, поплыл немножечко. И, и тебе стоит волноваться. Это просто как как было, как было какое-то как кратковременное изменение в почерке из-за того, что, или, я не знаю, там соседка накрутила. Или действительно, действительно уже пора как-то обращаться к доктору. Ну, во-первых, старческие почерки тоже имеют свои особенности. Здесь волноваться не стоит, они становятся более такими ломкими так скажем более неустойчивыми да там уже сложности до да, самого возраста и это все тоже мы будем видеть наверное имеется в виду самый такой яркий маркер да, по которому можно mm -hmm. что-то определить но дело в том что этих признаков очень много и в зависимости от того какие изменения произошли мы уже можем говорить то да? то есть первое да что важно знать это будет не один какой-то конкретный признак то есть не то чтобы допустим поменялась одна какая-то конкретная буква и все нужно бить тревогу все все плохо сразу вести там к врачу и так далее нет на целый ряд признаков которые в совокупности показывают те или иные вещи здесь связано как с психическим так и с физическим здоровьем но в целом так скажем тремор при письме он один из таких, из основных признаков. Вот как будто бы рука дрожала во время пусков. Ирина, к сожалению, время наше не закончилось. Мы только вершину Азбергу успели сегодня зацепить. Да, мы графологии. У нас на сядет была эксперт-графолога. В ходе Центра по шестокосовременной графологии Ирина Бухарева. Ну, до встречи в спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.